Утро доброе из Киева. Если мы откроем Тору, ее вторую книгу, которая называется Шмот по-еврейски и по-русски исход, то в первой главе вы увидите перечисление сынов Якова. Там описано о том, что Яков попал в Египет вместе со всей своей семьей. Там вообще это написано или нет? Доброе утро из Киева. Как я вижу, некоторые из вас уже открыли книгу Исход а именно первую главу. Так вот там написано, как Иаков вместе со своей мешпохой оказался в Египте. Эта глава, кстати, по-русски называется вот имена. Находясь в Киеве, я не могу сегодня не рассказать о некоторых еврейских именах, которые тесно связаны с этим удивительным городом. Давайте начнем с существующих и несуществующих. Имен. Вы можете спросить, несуществующие имена, которые существовали, это как? А вот вы сейчас узнаете. Пойдемте вместе со мной. Данный персонаж, который находится за моей спиной, известен нам благодаря блестящей киноработе Зиновия Герта. Разрешите представить Михаил Самуэлевич Паниковский. Поезжайте в Киев и все. Че? Поезжайте в Киев и все. Какой Киев? Поезжайте и спросите, что делал Паниковский до революции. Поезжайте и спросите и все. Поезжайте и спросите. Что? Нет, вы поезжайте и спросите, и вам ответят, что до революции Паниковский был слепой, Шура. Из произведения Ильфа и Петрова мы знаем, что он рассказывает о себе, что до революции он жил на улице Прорезной, где мы сейчас и находимся, угол Крещатика. Эта улица находится 100 метров ниже. Революция? До революции Шурочка я платил городовому на углу Крещатика и прорезной 5 рублей в месяц. 5 рублей, и меня никто не трогал. Больше того, он следил, чтобы Паниковского никто не обижал. У нашего героя было много имен. Губернатор с острова Борнео, разрешите представить. Вздорный старик-человек без паспорта, или как он сам себя называл, сын лейтенанта Шмидта. Тем не менее, в произведении больше всего к нему идет обращение, как Михаил Самуэльичу Паниковскому. Он играет киевского еврейского старика. Но вы, дорогие мои, и может быть это даже будет разочарованием для некоторых из вас, Паниковский совершенно выдуманный персонаж. Его никогда не существовало. Это все, Шура. Ну, Жатич Николай Самуэльич. это конец. Ильф и Петров. Писали этот смешной персонаж с одной известной одесской налетчицей, которая была польского происхождения, и к ней обращались в старой Одессе только как Паниковская. Если соединить эти два слова Паниковская, то получится фамилия Паниковская. Интересно, что Паниковская имела хобби. Кроме грабежа и налетов, которые она совершала в дореволюционной Одессе, наводя страх и ужас на жителей этого города, она разводила гусей. Жирного гуся, одевая в галстук, она оставляла на месте преступления. Он гордо там расхаживал, показывая, кто здесь хозяин. Тем не менее, Михаил Самуэльевич Паниковский записан в книгу имен города Киева. Шалом алехим, дорогие мои! Этим приветствием я обращаюсь к вам и желаю мира! И, кстати, следующий наш герой, его звали Шалом Алейхим. Хотя это был его псевдоним, а настоящее имя его было Шлома Рабинович. Он думал, говорил и писал на наидыш, поэтому его называют еврейский Шекспир. То я бы половину денег, ну, клянусь, сразу бы отдал сиротам, детям. Я их люблю, детей. Половину нищим, половину молящимся. Половину вдовам, половину инвалидам. Короче, я только последнюю половину взял бы себе. Да и то, мне-то зачем? Нет-нет, мне не надо. Дочкам на приданное, жене на платье. Ну, прости, может быть, немножко лошади навез. Ну, коровам на сено. Ну, а мне и курам ничего не надо. Мы обойдемся. Люди, которые знают историю Киева, они могут сказать, но ведь он не был коренным киевлянином. Совершенно правильно. Он прожил здесь около 15 лет, поэтому имя его прочно вошло в историю города. Игорь Наумович Шамо – еще одно еврейское имя в истории города Киева. Игорь Наумович Шамо известен тем, что он написал музыку к известной песне. Можно сказать, что это гимн города Киева. «Як тебе нелюбитый...» А что я стараюсь? Послушайте сами. Поняли, Киев богат еврейской историей. И еще одно имя из этой же самой истории. Это Голда Мабович или, как ее все знают, Голда Она являлась одним из премьер-министров Израиля. Волда Мэйр родилась здесь, в Киеве, на улице Бассейна. И, к сожалению, это вот Флигель, та пристройка, где жила семья. Мобович не сохранилась, она была разрушена. Она прожила в Киеве всего 5 лет, и ее семья уехала в Соединенные Штаты. Отец Голды вспоминал, я никогда бы не уехал из своего прекрасного и чудного Киева, если бы не погромы. Свою импровизацию на тему недельной главы «Вот имена» я хочу закончить, рассказав еще об одном имени. Наверняка вы слышали о нем. А если не слышали, то у вас есть возможность познакомиться. С ним Он не был поэтом, он не был писателем, он не был героем юмористического романа, он никогда не был премьер-министром, и со всеми нашими героями его объединяет лишь национальность. Он был и остается евреем. Апостол Петр, говоря о нем, обращаясь к своим еврейским братьям, сказал следующее. «Ни в ком другом спасение нет» потому что не дано людям никакое другое имя под небом которым надлежит нам спастись это имя ешуа иисус и мы предлагаем вам познакомиться также с ним сделать можно это очень просто если вы осознаете свою греховность если вы понимаете что нуждаетесь в боге вы можете своими словами сказать господи прости меня я верю что еще иисус он умер и воскрес за меня я верую будь моим а я буду твоим это самое замечательное имя из всех еврейских имен с которым обязательно я желаю вам познакомиться